ждем еще ложков, мы учили Поймал маслину. ты ранули меня, пацаны. Типа привет. А ну, Джеки Мрики в данке. Мужик, ты меня, пацаны! Крысам не хочешь достаться. Тебе пособить... Не расходиться! Ждем! Не, не расслабляемся. Можно передохнуть маленько. погорела даже изоляция на проводах расплавилась.